Сегодня мы будем говорить, да, у нас тема будет вообще важность книг в бизнесе. И еще такое одно название, второе название темы, это устраивайте войну, только имея множество советников. То есть это важность, в принципе, окружения вашей жизни, те люди, с которыми вы, которые вас окружают. Помните, да, это наш курс, один, курс, это один из тренингов, тоже важных, одна из фундаментальных основ, правил, принципов для того, чтобы получить то, что вы хотите вообще от жизни. Вот. И почему миллиардеры много читают? Почему богатые люди, предприниматели читают много? Потому что мы уже не раз об этом говорили, да, о важности вообще книг в бизнесе. Вот, например, на вопрос, который был задан Биллу Гейтсу и Ворону Баффету, это два из самых богатейших людей на планете, им задали одни, одни и те же вопросы в разное время. И что самое интересное, они оба ответили одинаково на один и тот же вопрос. Им спросили: вот какой бы вы хотели иметь суперсилу, да? Какой бы суперсилой вы бы хотели обладать? И они оба сказали вот так: я бы хотел быстрее всех читать. То есть самое интересное, да, что они оба ответили тот то же самый ответ на, то есть на один и тот же вопрос, оба дали один и тот же ответ. Итак, мы с вами замечаем сходство. Значит, мы с вами начинаем, наша задача поймать сигнал. Значит, помните, да, мы говорили на предыдущих тренингах, не самый умный и сильный, кто сегодня выживает, а тот, кто быстрее всех адаптируется. Чтобы адаптироваться, нужно наблюдать. То есть, нужно наблюдать, что делают сегодня успешные люди. Джим Рон, он сказал, он обучал Энтони Робинса, он сказал, что Разницу между домом богатого и бедного человека в том, что в доме у богатого человека всегда есть библиотека. Почти всегда. Помните, э, даже есть такое выражение, а у, у бедных всегда большой экран телевизора, да? Но ну, это там кто-то добавил и так далее. Вот. Помните, мы еще говорили, что Александр Македонский, он всегда путешествовал с собой прямо с библиотекой. То есть, он воевал, и у, и у него была такая передвижная библиотека. Ходили люди там и носили все это на носилках там или на повозках. Вот, даже тысячу лет назад воздействие на людей при помощи книг было э, огромным. Так вот, самые богатые люди на Земле, они очень много читают. И если вы возьмете Ричарда Брэнсона, это один из очень интересных людей, миллиардер. Э, он, э, у него много книг, одна из книг у него такая, э, к черту все, берись и делай. Э, он был дислектиком, то есть это у него такое расстройство чтения, он просто э, вообще не мог читать у него такая болезнь у людей они не могут читать они не могут освоить чтение и он сказал я хотел быть настолько хотел быть успешным человеком и я понимал что мне нужно себя пересилить и победить мои расстройства я должен справиться с этим справиться со своими недугами и э, он не рассматривал вот эту болезнь как конец он использовал вот этот недуг вот эту вот э, невозможность вообще Обучаться чтению как трамплин Понимаете? И большинство людей что делают? Если они достигают какого то Ментальный блок у них ставится да? Он изобретает причины Почему он не может Почему это не так важно, это чтение Вот И, например, Люди начинают придумывать различные там, причины, почему они бедные. Да? Они говорят, что ну там богатые, они стали не потому, что они там может быть умнее или что-то еще. Конечно, есть фактор того, что в 90-е годы а, был такой момент времени, когда, может быть, не самые умные становились богатыми, но это единичные случаи, которые вот, они были только в, этом, в это время, только в 90-х годах. То есть сегодня, да, это уже практически нереально. Был момент времени, волна, на которой поднялись многие миллиардеры. Миллионеры стали, миллиардеры там, в России, там, да, после Советского Союза и так далее. То есть понимаете, да, то есть насколько... На самом деле это есть такие моменты, как мы говорим, да, на волне, которые даже могут подняться вообще люди, которые не в зуб ногой. Также и в бизнесе. Так вот... Бедные всегда начинают придумывать себе различные оправдания. Они стали богатые, потому что наворовали, обычно это так, что они получили наследство и все такое, им повезло. Но если мы возьмем сегодня вообще статистику по статистике, в нашем веке вообще очень много миллиардеров, которые сделали себя сами там, в IT-технологиях, в различных сферах. И на самом деле 20 век, 21 век – это... Показатель того, что а, сегодня любой человек, имея усидчивость, имея какое-то сильное желание, имея а, обучаемые, да, они могут достичь огромных вершин. И когда человеку задают вопросы, почему вы не читаете, они начинают говорить, что книги не настолько важны. А, ну, что быть этим с, с книжным черв, червем, да, червём, а, важнее иметь настоящий такой уличный Опыт, да, настоящие знания можно получить только там на улице в реальной жизни, да, на самом деле дело даже не в том, что у тебя в голове, да, дело даже в том, что ты делаешь, потому что, помните, Лариса говорила, осел, груженный книгами, это еще ничего не означает. Так вот, я стараюсь, вот лично я, да, я стараюсь искать, скачивать мысли, мудрости, знания, опыт самых интеллигентных, самых успешных людей, самых умных людей. И я стараюсь выхватывать именно самое главное. Не все, но именно самые главные моменты, которые я чувствую, да, что вот это, они, то есть, например, они имеют, скажем так, вот, они имеют подтверждение в том, что не только у одного это сработало, а у нескольких успешных людей. Значит, это работает, значит, это имеет место быть. В книге Ричарда Долкинса он говорит об эгоистичном гене человека. То есть он говорит, почему человеческий мозг устроен именно так, как он устроен. Он говорит, что это генная машина. Мы, люди, это машина выживания, которая может симулировать будущее даже. То есть машина выживания, которая может обучаться. То есть, только на основе вот этих проб и ошибок. То есть, на основе различных испытаний. Мы учимся э, на основе проб и ошибок. Но проблема в, проб и ошибок в том, что оно занимает время, оно занимает энергию. И иногда это может быть просто фатальным для человека, да. Э, многие люди там погибают из-за этого. Так, все нормально? Слышно меня? Все хорошо. Э, слышу какие-то посторонние звуки. Вот. Э, и что он сказал? Он говорит, нам не нужно больше учиться на пробах э, и ошибках, потому что это занимает времени, время которое у нас на самом деле немного в нашей жизни. У нас жизнь ограничена, это всего там, э, 100, 100 лет. Там, ну, сегодня ученые подтверждают, что мы можем жить более 100 лет, и наша компания тоже борется за это. Так вот, э, наша жизнь, она не бесконечна, она заканчивается. И любой человек, например, начиная бизнес после трех-четырех неудачных попыток, Угадайте, что он делает? Он бросает, потому что у него нет больше энергии. И некоторые ошибки, они бывают фатальными для бизнеса, для здоровья, неудача в надеждах, неудача в мечтах. Помните фразу, да, говорят, что вас не убьет, сделает вас сильнее. Возможно, с этим можно даже не согласиться, потому что один из известных каскадеров, да, его не убило. Он делал трюк. И нужно было перепрыгнуть американский каскадер через 12 автомобилей с разгона, знаете, такие, они прыгают на, на, на мотоциклах, на машинах. Он все рассчитал четко, ему нужно было ехать там порядка э, 130 километров в час, и спидометр показывал эти 130 километров в час при разгоне. Но так как он не учел э, фактор прокручивания колеса, который пробуксовывал, и спидометр, он там буквально ошибся на чуть-чуть, ну буквально чуть-чуть он ошибся. И он преодолел эту рампу, он взлетел, но заднее колесо буквально на сантиметр задело последнюю машину. И он перевернулся и разбился очень серьезно. Он повредил себя просто, ну, очень серьезно. Он все переломал, колени, ноги, руки, ему всего 27 лет было. И ему сказали, что все, парень, твое здоровье больше никогда не будет восстановлено. До самого конца твоей жизни твое здоровье больше не будет восстановлено. Он три месяца лежал в больнице. Лечение стоило огромных денег, особенно в Штатах. И это было практически фатальным для него. Здоровье до конца жизни уже не восстановишь. И это тот опыт, то, что он не учел. Он при совершении прыжка не учел вот этих вот а, того, что немножечко, возможно, там где-то да, прокрутилось больше колесо. И это стоило ему здоровья. И Ворон Баффет, он сказал простую фразу, которую мы все знаем. Мы все учимся на ошибках, но легче и дешевле всего учиться на чужих ошибках. Конечно же, ошибки, они должны быть какие-то, да, определенные, небольшие. Но нет определенного правила, в котором говорится, что это должны быть только твои личные ошибки. Поэтому мы и говорим всегда в бизнесе, нам всегда наши вышестоящие кураторы, спонсоры говорят. Всегда слушай спонсора, он знает, какие ошибки не надо делать. Он проходил через эти ошибки и он знает того, чего ты не знаешь. А для тебя лучше слушать э, и не делать этих ошибок. Почему там, да, вот э, мы, мы чаще всего мы стараемся не слушать спонсора. Мы что только не придумаем, лишь бы э, пропустить мимо ушей то, что вам говорит вышестоящий куратор. Мы найдем разные оправдания. Наши какие-то, э, мы, мы думаем, что мы знаем лучше и так далее, и так далее, и так далее. Мы просто пропускаем это мимо ушей. Почему, например, рекомендуется читать, ну вообще вот профессионалы рекомендуют читать одну книгу в день? Я на самом деле не знаю, я еще так, такого, это для меня еще очень тяжело, тяжело, это тяжело достигнуть еще пока что на дальнем этапе, но э, это как вот, э, почему примеры с прыжком этим и с эгоистичным геном взаимосвязаны? Так вот, книги это самый простой способ симулировать результаты, например. Вы читаете книгу Сама Уолтона, сделанную в Америке, вы можете прочитать его историю и симулировать его опыт в, бизнеса, в бизнесе, его успехи, его неудачи, его опыт, потому что, скажем так, да, мы, мы... он рассказывал, что перед тем, как он открыл Walmart, он первый раз сделал ошибку, там, не изучил досконально контракт, и он на этом погорел, на этом контракте его там сделали. И по 100, потом, в следующий раз, он же досконально изучил контракт, он не постеснялся. Он изучил каждый пункт этого контракта и чуть ли не слупо это сделал. И тогда он, он же сделал на, на, лучше, потому что первый опыт, когда он начинал свои магазины, да, он погорел на этом контракте. Так вот, э, все эти два года он формировал бизнес с самого нуля. Он оживил магазин, он сделал, он сделал из этого магазина чуть ли не, ну, это символ Америки практически, да, Walmart. Он сделал сотни тысяч миллионов, миллиардов долларов, и э, там, он вначале сделал сотни тысяч долларов, и у него все это отняли, потому что в контракте он буквально что-то там не дочитал, неправильно изучил. То есть теперь он научился читать контракт, он говорит малым ребят, Читайте контракт, изучайте. Так вот, вместо того, чтобы нам учиться на чужих ошибках, да, иногда приходится учиться на своих ошибках, и это нам стоит и денег, и, и нервов, и энергии, и так далее. И это обходится нам очень дорого. Вместо того, чтобы, да, нам, ну, мы можем прочитать книгу и это все перенять. Так вот, не страшно, да, можно читать там в час в день. Не страшно, если вы медленно читаете. Вот, э, э, э, э, например, он сделал 160 миллиардов долларов, да, этот, э, э, э, как же, ну, забыл, <смех> фамилия вы, вылетела у меня, Сэм Уолтон, вот, э, значит, э, и вы можете перенять его опыт всего за 10 долларов, это книжка, которая столько стоит, ну, 10-20 долларов, и э, мы можем симулировать то, что он делал, так вот, и можем также не симулировать то, что он делал неправильно. Мы просто сокращаем года, которые бы стоили нам денег, усилий там, и так далее, и так далее. Так вот, мы с вами, мы обучаемые, да, то есть мы с вами можем обучаться. Мы единственные существа на планете, которые вот таким образом могут обучаться через книги, через остальное. У других животных есть там, они запрограммированы на инстинкты. Люди сегодня идут куда-то в пустыню и открывают там огромные мегаполисы, да, превращает их в место, где можно жить. Мы уникальные существа, у нас есть уникальные возможности, которые большинство людей сегодня, большинство на самом деле, растрачивают на всякую ерунду, да, вместо того, чтобы использовать правильно вот, это, вот эти все возможности свои. И почему мы такие? Почему мы рождены с возможностью обучаться? Куда бы нас ни забросили, в любую окружающую среду, мы все равно... Выживаем да? Взять там Россию, там Сибирь да, Они живут в таких условиях, в которых иногда нельзя И 5-10 минут прожить Просто вый выйти на улицу Ну, Представляете, вы голые выходите И через 10-15 минут вы все, уже труп так вот, так вот, мы можем выжить В любых условиях И я хочу, чтобы вы ускоряли Возможность симулирования вот этих ошибок Симулирования успехов Проходить через самообучение С двойным ускорением и э, не нужно оперировать в одиночку. На самом деле в одиночку оперируют только, э, знаете, помните тренинг «Бедные и богатые друзья». Так вот, в одиночку всегда оперируют только бедные друзья. Богатые, успешные, влиятельные люди всегда строят команды людей. Они оперируют только командой. Делитесь опытом, если у вас есть опыт какой-то. Делайте все возможное, все возможное для э, общего успеха. Только так успех и к вам придет, если вы будете делиться, если вы будете привносить в команду что-то. Каждый из нас, все успешные люди, они имеют бухгалтеров, адвокатов, там, у них целая э, огромная э, бригада, целая команда различных людей, которые что-то знают. Советников, консультанты, программисты, Вот, э, э, например, Лариса Гудим, да, наш вышестоящий лидер. Вы можете у нее поучиться этому, потому что я тоже у нее этому учусь. Она знает, как это все вести. И у вас есть наглядный пример сегодня. У вас у каждого есть личный ментор, у которого вы можете посоветоваться. Она говорит, каких людей стоит иметь в советниках, да, как правильно их приближать к себе. Адвокаты, почему важнее иметь там адвокат, это твой друг, да, то есть уже очень много нюансов, очень много плюсов, которые по жизни вам они вас еще не раз выручат. Программисты, бухгалтера. Не сразу все это делается. Не сразу возможно вот все это окружить себя такими людьми. Но постепенно в жизни нужно налаживать контакт с, важными, с такими важными людьми. В мире, где сегодня 7 миллиардов человек, вы не можете быть тем, кто является специалистом во всем. Если кто-то из нас сегодня сломает ногу где-то, да, и он прочтет книгу, как накладывать бинты там, или еще что-то, гипс, ну, это, это не поможет. Мы ничего не сделаем. Поэтому одна из фраз вот этих вот великого человека – собирайтесь на войну, только имея множество советников. Если идете воевать, то удостоверьтесь, что у вас есть огромное количество советников на каждом этапе. Так вот, если вы идете в бизнес – удостоверьтесь, что вы окружаете себя нужными людьми в этом бизнесе, что вы строите правильно, формируете вашу команду. Поэтому, если у вас, конечно же, заболела нога, это мы идем к доктору. Да? Книга не всегда нас выручит. Да? Доктора нас починят. Используйте знающих советников, потому что многие используют и слушают тех советников, которые ни черта не соображают в том, что вы у них спрашиваете. Самое интересное – они делают это постоянно, одно и то же. Они слушают некомпетентных людей, и они делают то, что говорят эти некомпетентные люди. Вместо того, чтобы послушать профессионала, как в бизнесе. Вместо того, чтобы спросить у профессионала о бизнесе, стоит ли мне этим заниматься, да, мне предложили тему, как ты думаешь, стоит ли мне начать. Он спросит у дяди Васи, у диванного эксперта, да. Кто-то ему скажет, слушай, да иди-ка ты на работу, блин, иди-ка ты вон что-то там, чем ты занимаешься, иди, иди, идиотская идея. Так вот, слушайте экспертов, слушайте правильных советников, всегда старайтесь анализировать. Если вы спрашиваете совету человека, удостоверьтесь, а компетентен ли этот человек э, в этом вопросе вообще, соображает ли он что-то в этом деле, может ли он вообще соображать в этом деле что-то, потому что... В большинстве случаев над людьми доминирует страх. По факту, как организм он так устроен, лучше 99 ложных тревог, чем одна смерть. Поэтому мы всегда очень осторожны. И на самом деле вот эти вот э, в 25% случаев книги, которые вам стоит читать, это книги по физическому здоровью, по бизнесу, по успеху, какая-то техническая литература, она тоже важна, если вы хотите разобраться, например, э, сегодня очень много всего упрощает, даже видеоролики на ютубе, да, если вы в техническом плане хотите что-то разобраться, как делать видеоролики, как еще что-то делать, как картинку сделать, чего-то еще, нашел в интернете, это всегда... Это на самом деле, в, самом, в начале вам кажется, что это все очень сложно. Это все в начале кажется. Когда ты в это входишь, когда ты входишь в этот поток, то тебе, ты, ты легко осваиваешь различные вещи. Ты легко осваиваешь, там, значит, программы по видеомонтажу. Ты легко осваиваешь различные программы по фоторедактированию. Ты, ты, ты совершенствуешься, ты идешь, ты входишь в такой этот, и... Ты уже легко, ты уже обучаем, более, ты, ты проще обучаешься, потом вообще везде. Ты как бы ф, ф, схватываешь это все. И вот книги, литература, техническая литература, это все огромную поддержку оказывает Это первая таблетка хорошей жизни, это первое важное. Потому что, в принципе, все, там, например, если по, по здоровью диетологи все одно и то же пишут. Правильное питание, э, с, с, сокращаем потребление нездоровой пищи, да, там, э, и так далее, и так далее. Э, значит... Э, Потому что если вы, если вы читаете, вы понимаете, там, да, как срезать, как правильно сделать эту диету, да, и вы начнете видеть уже потом, если вы видите еще изменения в вашем теле, потому что на самом деле вначале ничего не случается. Все мы хотим как-то, чтобы это быстро произошло, но, к сожалению, это быстро не происходит. И обычно, знаете, вот как говорят, до 18 месяцев на все. Можно сделать это, на самом деле, можно сократить всегда, но есть вот такая базовая это 18 месяцев. Если вы дадите время этим вещам, в которых вы хотите преуспеть, просто дайте время этому. Есть сезоны, есть время, дайте время, то, то все начнет пробиваться, все начнет реализовываться. И на самом деле... Есть несколько правил, которые нужно соблюдать даже в чтениях книгах, да, потому что книг более 130 миллионов сегодня напечатанных, опубликованных вообще в мире, и нужно, первое, надо пройти через лучшие книги. И, например, да, у нас есть раздел на форсаже, мы стараемся туда, сейчас мы стараемся туда выкладывать самые лучшие, самые важные книги, особенно по бизнесу, которые сейчас, первое, которые есть, возможно, в доступ у нас, да, бесплатный, потому что очень много сегодня, если хотите хорошие книги приобрести, нужно, нужно их покупать. И ознакомьтесь, прежде всего, с теми книгами, которые мы выложили туда по бизнесу. Первое, нужно начать читать правильные книги. Вы будете встречать разные книги, и обязательно вы встретите какую-то яркую, пеструю книгу, вы ее купите, и она, <свят> она кажется, не, не самой крутой. Это бывает так иногда, потому что сегодня куперайтеры, они работают на это, да, они понимают важность э, титульного листа, обложки, и они на это тратят огромное усилие времени, это, э, чтобы продать эту книгу, да? и очень многие люди попадаются на эту на удочку. Поэтому не надо судить книгу по обложке, как говорят. Да. Второе, на чем надо работать, это попытаться ускорить чтение. Не нужно сразу фокусироваться на быстром чтении, сразу стараться быстро. Это сложно сразу перейти на это. Вот Лариса, например, она так быстро читает, что я вообще не могу за нее гнаться. Она читает в три раза быстрее, чем я. И я как бы тоже развиваю этот навык, да, стараюсь читать быстро. Но ну, постепенно все это идет, но она настолько развила этот себе навык, что она может прочитать одну книгу за несколько часов, даже толстую Так вот, вначале, как вы можете сделать? Вы вначале просто берете книгу, читаете предисловие Прочитать просто о чем она, да? просмотреть какие главы там Потом вы можете ее быстро пролистать на какой-нибудь главе, что-нибудь вычитать. Можете в конце книги сделать важные пометки, важные моменты, которые вы вычитали. Да. Можете подчеркивать прямо в книге. Вот Лариса, она, у нее все книги отработаны. То есть ты берешь книгу, и я уже знаю все важные... После нее уже берешь книгу, ты знаешь все самые важные моменты, которые вы подчеркнуты. Я знаю, что вот там вот то золото, которое мне нужно. И мне, конечно, проще так читать. Но когда вы читаете, да, вы будете, может быть, давать потом эти книжки, может быть, своим первым линиям, еще что-то. Отрабатывайте эти книги, не бойтесь на них там черкать, ничего страшного. Можете черкить карандашиком, если вы боитесь ручкой это делать. Значит, когда вы... На самом деле, вообще лучше читать реальную книгу. Вообще, вот как говорят многие эксперты, вы с ней взаимодействуете. Вы реально ее усваиваете лучше. Когда вы с ней взаимодействуете реально. Так вот, не обязательно ее прочитывать от корки до корки. Да? Запомните, вы как добытчик золота. Вы ищете золото внутри этой книги. Нашли, выхватили, записали. Вы можете тысячу раз еще вернуться к этой книге. И не нужно бояться, что вы чего-то пропустили. Вы всегда что-то пропустите. Даже читая ее, иногда мозг врубается. Такое бывает. И даже сейчас, когда вы слушаете вот этот тренинг, вы не все усвоите в итоге. Да? Пересматривая его через 3-6 месяцев, вы удивитесь, узнав много большего, много нового. По-другому вы услышите многие вещи, которые говорятся в этих тренингах. Нужно понять, что почитать, прочитав эту книгу, не надо ее выбрасывать с таким да, с чувством выполненного долга относитесь к ней как к другу. Если вы однажды хорошо... Вот Лариса, она перечитывает много раз одни и те же книги. И вот раз, все, я для себя этот пункт выхватил, я это прочитал у успешных человек, я сразу выхвачиваю эти пункты. Поэтому сейчас я просто стараюсь все вот эти важные, все вот эти вещи, которые она делает, которые для меня интересны, ну, я стараюсь их замечать и сразу же фиксировать. И находить это подтверждение еще где-то. И тогда я понимаю, что это, то, это одно из то, тех важных пунктов, которые я должен осваивать. Если вы, например, эта книга – это как друг. Если вы с другом классно посидели, классно поболтали, это не значит, что больше этого не повторится. Вы возвращаетесь к книгу так же, как к своему другу иногда. Да? Вы возвращаетесь, вы снова общаетесь с ним. Вам нужно установить четко время. Представляйте себя, когда вы берете, берете книгу, представляйте, что вы золотокопатель. В этой книге находится золото, которое вы должны оттуда откопать. И не бойтесь немножко хаоса, если вы э, где-то что-то потеряли, где-то что-то еще, э, ничего страшного, это нормально, это, э, это так должно быть. Э, вы ничего не потеряете, потому что вы встретите еще более другую книгу и притянете более великие вещи из других, э, вы наверстаете упущенные обязательно в следующей книге. Так происходит, поверьте мне. Начните читать медленно, потому что один средний человек читает одну-две книги в месяц. Поставьте себе цель, например, там, читать там, одну книгу в две недели, потом в неделю. Да. Утром обычно там... Какие-то читаются обычно более такие, там, не знаю, там Шопенгауэра какого-то, можно прочитать еще кого-то, да, вот каких-то таких вот мыслителей, да, можно почитать утром. Потом днем вы читаете книги по навыкам. Ну, я не говорю, что читать там час. 20 минут достаточно, 15-20. Это как утром, вы умываетесь, да. И вы себя чувствуете лучше. Утром вы 15-10 минут почитали эту книгу, вы как умылись, да, вы, ух, вы обновились, вы, вы идете дальше. Днем вы прочитали книгу по навыкам, инвестирование, что-то связанное с компами, с программами, о компаниях различных, в плане знаний в бизнесе, по техническим что-то. Минут 15-30 этого достаточно. Книга, которая, ну, связана с индустрией, в которой вы занимаетесь, да, бизнесом, в MLM. Следующий этап – это перед сном. Обычно мы читаем автобиографии известных людей. Не страшно, что вы автобиографию почитаете, может, захотите почитать ее днем. Так бывает, и я иногда вечером э, почитаю автобиографию, я потом все, я в нее влюбился, и я ее потом просто читаю все время. Я ее пока не дочитаю, не остановлюсь. Ничего страшного в этом тоже нет. Известные люди, они дают смелость. Поэтому э, в любом случае, чтобы выйти вперед, всегда нужна смелость. Мне понравилась книга вот Арнольда Шварценеггера «Впомните все». Классная книга. В общем, биография истории известных людей – это всегда интересно, это всегда, это всегда познавательно. Любите фантастику, можете прочитать ее, ничего страшного перед сном. Не, не надо обязательно сильно увлекаться там, детективами, еще что-то. То же самое с бестселлерами этими. Не налегайте на них сильно. Не надо там типа 40-50 оттенков серого, там, покупать, читать и так далее. Можно, но это как бы ну, сильно не налегайте. Значит, как сказал да, Шварценеггер, ломайте правила, но не законы. Ломайте правила, но не законы. Если что-то вы можете где-то сделать не так, ничего страшного. Средняя книга имеет 2, 3, 4 кусочка золота. и... Чаще всего я, прочитав эту книгу, я сразу же это фиксирую. И я даже сразу это использую в следующих тренингах. И я сразу стараюсь это... Э, вот эти хорошие концепции, которые я оттуда выхватываю, стараюсь передавать сразу же моментально или записать и передать в следующем тренинге. Это очень важно тоже. Э, значит, Большинство книг, почему они содержат так мало золота на самом деле? Э, потому что э, туда вставляет различные истории, потому что эту книгу нужно продать. Это бизнес. Если ты хочешь получить за книгу 10, 15, 20, 30 баксов, и там только 20% знаний, это не страшно, это нормально. Потому что, понимаете, представьте себе маленькую тоненькую книжечку, в которую вы выслали все послания, да, которые вы хотите отдать. Это какой-то бред за нее. там. Но ну, ну, это не то, это не так. Значит, нужно продать эту книгу, поэтому надо, чтобы она была потолще Поэтому там в истории, это, все, это золото, оно в этой истории, в этой породе заключено И ваша задача научиться оттуда их выхватывать Баффет, он говорит, так, почему он стал миллиардером? Он говорит, все свое свободное время я трачу, трачу на книги Все свободное время я читаю Лидеры, это те, кто читает много вы должны вытаскивать знания из этих книг и выписывать их, и передавать их сразу же, да? Ваша задача сразу же научиться их использовать. Знаете, как говорят, мы, мы слишком быстро стареем и слишком поздно умнеем. Так вот, один из ученых сказал, да, вот представьте себе, да, вот вы берете паз, пазлы эти, да, знаете, коробки собирать, там, картины. Вы ее потрясите внутри, откроете, и вы думаете, эти пазлы соберутся магическим образом, Сколько раз в жизни вы стараетесь, пытаетесь трясти вот эту коробку? Триллионы, миллиарды раз. Но не было ни одного случая, чтобы эти пазлы магическим способом там собрались. Так вот, что делают книги? Вместо того, чтобы отдавать свою жизнь на волю случая, с надеждой, что вот в следующий раз я стряхну еще раз свою жизнь, стряхну эту коробочку, и жизнь моя улучшится – Вместо этих надежд вы берете контроль над своей жизнью. Вы берете контроль. Вы садитесь за пульт управления. Чем крепче вы вкрепитесь вот в этот пульт управления, за узду своей жизни, контролируете свою жизнь, тем выше станет показатель вашего счастья. Уровень счастья он повысится. Здоровье повысится, если вы возьметесь за ваше здоровье. Богатство повысится, если вы возьметесь... Если вы 100%, 100 пойдет это все вверх. Вопрос сегодня мой будет следующий, да? Что вас сегодня сдерживает к тому, чтобы читать книги? Я лично тоже не фанат книг, ребят. Я не фанат книг, но я осознаю их важность. Сегодня, чтобы начать переформировать наш мозг, единственный способ – это книги. Просто я хочу, чтобы вы поняли, без книг, невозможно двигаться в бизнесе. Я это знаю на сто процентов. Из книг вы черпаете знания, вы черпаете энергию, вы черпаете уверенность. Все вот эти важные ингредиенты, которые формируют ваш успех, без которых ваш успех не будет идеальным. И да, это требует усилия, времени, денег, чтобы покупать даже эти книги. Сходишь в книжный, иногда бывает 100 баксов, 150 оставишь по-разному. Но это не значит, что надо постоянно так делать. Иногда важнее взять одну книжечку, одну важную книгу, и этого будет достаточно, чтобы уже э, она повлияла на ваш бизнес, на ваш успех кардинальным образом. Используйте все возможности. Сегодня много книг в интернете, есть аудиокниги, э, что изначально упрощает дело. Вот мы с Ларисой едем, например, э, там с Литвы в, в Россию, в Калининград, включаем, слушаем э, Зеланда, э, значит, э, слушаем его... Книги, да Яблоки падают в небо Очень классная книга, ребята. Ее надо просто слушать раз то, Постоянно слушать ее нужно Когда вы ее слушаете, вы впитываете эту энергетику У вас все начинает рулиться Месяц не послушали, вы чувствуете, как все падает Это очень важно Понимаю, книги сложно начать читать Помните, как сказал один из тренеров Полюбите боль Это как поднятие вес, вес, больших тяжелых весов, да все становится легче со временем. Если вы видите, что сегодня физические упражнения со временем, они дают изменения, представьте, какие изменения происходят в плане мышления, когда вы начинаете читать. Какие будут изменения происходить в плане мышления. И какие изменения будут происходить вообще в жизни. Итак, вопрос, который сегодня должен закончить вот этот шаг. Напишите ваше основное оправдание, почему вы не читаете сегодня, какой скорости чтения книги вы будете стремиться, сколько вы хотите прочесть книг там, в неделю или в месяц и так далее. Я хочу, чтобы вы выполняли эти задания каждого из этого шага. Также распечатайте этот лист. Вы заполнены на Word-файлике, да? распечатали его и положили в папочку свою. В папочку вот этих 70 шагов к успеху. Каждая папочка, вы каждому шагу открываете, ага, прочитали, поняли, о чем этот, вспомнили, о чем этот шаг. И вам будет всегда проще вернуться и проще использовать их потом для ваших групп, для тренингов. Потом это вы сможете всегда использовать, у вас всегда будет подготовленная информация, и вы всегда сможете что-то из этого использовать, и это не раз вас выручит. Вот. Запишите 4 книги, которые вы прочитаете в ближайший месяц, чтобы вы хотели прочитать, да? потому что есть причина. Почему миллиардеры читают книгу в день? Есть тому причина. Почему Брэнсон, Ричард Брэнсон, читает книги, хотя у него был недуг, который блокировал ему эту возможность? Это возможность симулировать. Как сказал Ричард Довкинс, это, это сбреет вам года обучения и даже десятилетия. Все, на этом мой тренинг закончен. Увидимся в пятницу. Всем пока.